Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор третьего раунда FPS КАПА от мапера ПИУ. Э -э карта с меткитом. Э -э я ее, как видите, у меня нету тайма в этот раз. <с> я ее, её... <с> ну я ее типа до финиша прошел, но я даже не финишировал. Времени совсем не было играть. Значит, э -э здесь у нас любезно от ПИУ э -э инструкции. У меня, правда, Пикмип. По идее, оно будет почетче, там, 8К, вот это все. Так, ну и он говорит, значит, кто здесь? Найди и подбери, так сказать, AirJump item. Когда ты его найдешь, ты сможешь прыгать снова в воздухе. Google Транслятор, ва ваше все, так сказать. И, соответственно, за бинди плюс button 2. Для меня это пробел, либо mouse 4, кому как удобно. значит если мы играем невнимательно, то вот это вот, вот эту вот, а я зум убрал, то вот этот вот Air Jump Item, мы его отсюда не видим. Если мы играем невнимательно, вот эту кнопку мы не видим. И... Это проблема, потому что, вот, ну, по идее, вот со старта, вот что тебе нужно знать со старта. Вот ты появился, и маппер как бы тебе говорит, вот здесь вот дырочка, которую как бы ты особо и не заметишь, если первый раз на карте. Точнее, ну не то, что первый раз, если ты вот поиграл, поиграл, поиграл, ты ее просто не заметишь. Потому что на карте столько много всего происходит в целом, нужно много всего обдумать, подумать обо всем, какие-то роуты пытаться строить. И ты это можешь не заметить, как и вот этот вот айтем ты можешь не заметить. Точнее, ты можешь догадываться. Точнее, ты его потом заметишь в любом случае, потому что у тебя будут возникать вопросы. Но вот эту кнопку ты можешь не заметить. Это, э, несмотря на стиль карты в плане дизайна, да, что... Ну, он такой, типа, простенький, плиточка, красивенько все, спокойненько. Это все очень легко фиксится. Просто, во-первых, не надо делать углубления, наверное. И тогда будет видно, а во-вторых, обычно какой-то вот... вот. Ты же не просто красный кубик, да, здесь сделал, а ты какой-то шейдер положил. Ну, это скорее придирки, но это... Такие, это, это... Это не то, чтобы я говорю, фу, плохо. Это я говорю как рекомендация к улучшению своего мапперского ремесла, так сказать. Все вот эти моменты... Слик, должен быть разной текстура, Если он еще сияет тебе в ебало, и ты точно знаешь, что это слик, еще лучше. То есть тебе... Твоя задача как маппера сделать... Настолько очевидно, все. То есть, если ты делаешь кнопку, ты ее должен подсветить. Ты должен, не знаю, сделай надпись. Что это кнопка где-то, например, на старте. Да, что вот здесь, вот, вот у тебя знакомство с картой идет, ты вот здесь пишешь. Ебать, что, ебать, в этой дырке кнопка, и все. Даже если ты, не, ты хочешь в дырке делать, по идее, ты просто такой бежишь, такой и у тебя тут красная, ядовито-красная надпись, что, ебать, тут кнопка, а ага, и ты, ты уже сразу все понимаешь. И вот эти лампочки, на мой взгляд, не очень удачные, потому что они первое время тоже смущают. Они выглядят как кнопки. Их хочется, ты, ты типа им на протяжении вс, всего изучения карты, ты им не доверяешь, ты хочешь в них пострелять, вдруг они что-то делают. Ну, это скорее... Лирика, так сказать Карта хорошая в целом Даже приготовил некоторый бонус для вас Ну, давайте ее, собственно, поиграем Наверное Мы выпрыгиваем со старта Про кнопку мы, естественно, не знаем Потому что мы такие появились Ага, куда-то вперед идти надо Мы видим сразу только белый куб На нем что-то есть Изначально я даже, когда играл, я даже вниз туда не прыгал. Я такой, типа, о, здесь налево, ладно. Или направо, типа, да. Увидел там кнопку. Окей. Я такой, увидел кнопку. Вот я встаю, стреляю, и ничего не происходит. Только я подпрыгну с какой-то скоростью. Меня сразу э, толкает, да. То есть она добавляет до 1100 скорости, по-моему. Я могу... Ошибаться во всяких исчислениях, что где дается, потому что я карту толком не играл Но я ее как бы, э, так сказать, примерно знаю а, Падая вниз, на красном мы получаем ракету Внизу мы получаем хейст о, Точнее, мы здесь получаем ракету и хейст с батлсьютом А здесь мы получаем плазму И это нам сразу говорит о чем? Правильно, о том, что мы такие идем, идем, идем и нам нужно кидать 2 X. Кидаем 2х, ловим 2х Ловим мы его плохо, но ничего страшного Долетаем За аэроджампом. Спасибо, что триггером Тут отдельно, как бы, спасибо uh, И отсюда у нас уже открывается прекрасный вид Где мы такие, хоп, такие постреляли Хоп, поиспользовали миндкит И прилетели на ракету нас, Нам даются две ракеты Мы проходим дальше, мы пока ничего не знаем Проходим еще дальше. Видим туннель, где с двух сторон нам дают плазму. Точнее, это должен быть один триггер скорее. Ну да. Это вот э, так. Почему здесь разрыв триггера? А, нет. А, да. Нет, это тогда... А что это? Типа прыжок дают? Ну да. Или нет, нет, это по приземлению. Ну ладно. Да не важно. Короче, триггер плазмы... Здесь, по-моему, он так и стоит То есть, вот, если мы прыгаем ниже, то мы не получаем плазму Это ничего, это бывает Ну и, собственно, плазмим, плазмим, плазмим Можем использовать даже метки Здесь нам дают гранату, если вдруг мы такие зафейлили, у нас все кончилось Мы можем стрельнуть гранату И, и залететь Далее мы переходим в телепорт И, ну, здесь отдельное спасибо, что карта зеркальная, да? То есть она она не просто один путь, а есть влево, есть вправо То есть кому как удобно, он может пойти И это отдельный плюсик всегда Это не всем картам, конечно, такой стиль типа подойдет Но отдельный плюсик, конечно, мы ставим Значит, здесь э, красные кубы, ты думаешь, что тебе надо сверху а тебе можно пройти снизу, потому что снизу у нас, если быть повнимательнее, красный триггер Опять же, это как-то надо выделять То есть, понятно, может, по стилю карты не подходит Но если мы прыгаем внизу, мы получаем ракету И с использованием меткита мы можем, значит, от нее отпрыгнуть, как будто руки jump. Далее, что у нас? Две ракеты у нас там другая текстурка. Интересно. Мы сразу думаем, ага, это слик. По-любому. И так и есть. Ого. Здесь нам дают плазму. И, собственно, мы такие... Ну, выбора особо нет. Я врезался. Выбора особо нет. Мы просто... Просто тратим всю плазму и собираемся наверх. Опять же, вот эта лампа, они еще в таких местах, как будто это реально кнопки какие-то. Это это тоже, что за лампа? <с> как будто бы кнопка, ну, ну реально, вот, вот ты такой залетел сюда такой, думаешь, ага, здесь я могу себя толкнуть, если тыкнул эту кнопку. Ну, короче, расположение вещей не самые удачные я бы так назвал. Но я все потратил, поэтому давайте я просто Evolve сделаю, так сказать. Здесь у нас ракет по идее нет, у нас есть плазма, и мы такие ля-ля-ля плазмим. Получаем ракету Здесь у нас опять слик Спасибо за еще раз за отдельную текстуру И здесь вот начинается, так сказать, этап исследования Потому что у нас есть там какие-то желтые триггер да? Какой-то вот здесь синий триггер но ну, это телепорт обратно То есть маппер говорит нам, что срезать, срезать нельзя Здесь нам... Здесь это у нас, значит, double jump Ой, jump pad И по рампочкам, по рампочкам, так сказать мы залетаем следующий телепорт, который кидает нас в очень, э, как сказать, в, так сказать, tricky place, не знаю. То есть у нас, у нас сверху кнопка есть, у нас есть сбоку кнопка, и у нас есть телепорт, который, судя по красным стенам, дает нам ракеты. А здесь нам дают квад на 2 секунды. Да, на 2? Да. Ну, считай, что внутри. Раз, два, три. Да? Да. А, нет. Ну, ладно. <гас> я убился. Ладно, это не проблема. Мы можем сделать вот так. GSP полторы. Ой-ой-ой, а -ой, это что такое? Как-то шейдер, да, натянут? Не очень. Но это бывает. <гас> <гас> Значит, мы залетаем. Прыгаем по рампочкам. Опа, секреточка. Ладно, нет. А, да, вот это как раз комната. И, значит, что нам надо? Нам надо что? Мы, даже если мы сверху кнопку увидели, мы такие, ага, что-то не, не получается, да? И прыгаем, что-то не получается. Дают квад, значит, должно быть оружие. Оружия у нас нету. Я на всякий случай сохранюсь. И если потом еще башкой повернемся, мы увидим следующую кнопку. Но у нас все еще ничего не получается. И потом мы должны еще внимательнее посмотреть. И, ну, это я так условно обозначаю путь мышления, да, мышления игрока. Потому что понятно, что в комментариях сейчас... Ой, да я все сразу нашел. Все роуты, я там, ебать, сразу все, всю карту понял. Очень рад за вас. В общем-то, надо стрельнуть ту кнопку. Сделать jump а я, не, а я его не взял. Но мы увидим в любом случае. То есть сделать ржамп, когда мы стреляем эту кнопку. И попасть э, в, в триггер с ракетой. С которого мы вылетаем. И, собственно, забираемся наверх. Здесь, если мы зафейлили любезно, то градиентом... А, да, а, градиентом, потому что, ну, вот это классно, вот это классно. Градиентом, потому что дают и плазму, и гранату, то есть зеленые и фиолетовый. Очень классно, мне... мне это нравится. Ну и забираемся... <coughs> Может, не совсем. Забираемся на финиш. Вот. Значит, что я могу сказать? Сказать я, наверное, ничего не могу. То есть, карта прикольная, карта интересная, немного, на мой взгляд, она перемудрена как-то. То есть, ну, идея понятна, идея классная, сама карта по себе классная. Тут как бы придираться особо не к чему, но многие моменты, они, исходя из комментариев, так сказать, ближайших для меня, так сказать, родственников в дефраге, Исходя из комментариев, карта, она немного не потащена на предмет таймингов с air э, Jump, ну, с MidKit и всяких таких подобных вещей. Там какие-то у них очень, э, э, э, такие очень серьезные вопросы у ребят возникали. Я сейчас, конечно, не процитирую. Но э, в целом, я думаю, в бонусе, который я вам предоставлю, наверное давайте наверное сейчас то есть почему бы и нет значит я спросил нескольких ребяток что они думают по, -по поводу этой карты в трех словах Вот это нам сказал маскаль геймплейная но недоделанная местами дырявая иногда геймплей очень скудный но из-за джемпа очень много вариаций особенно в третьей комнате ну интересное мне в целом понравилось очень жаль что роут с ракетами никакой нельзя было придумать, которые в первой комнате. Я когда педрил, что можно по большой рампе два раза прыгать, так ракеты сразу же отпали. Их еще отбирают потом, к тому же, вроде, не помню. Вот такие дела. То есть, ну, в целом, отзыв положительный. Вот это он у нас э... <коспалит> <коспалит> сказал Эксас. Что означает, что нужно пофиксить все те баги? Но ну, я думаю, что пиу. PU... Если, если PU интересно самому, он, он может написать просто к Сасу в Discord, я думаю, к будет не против. И вы вместе можете пройтись по всем багам. Потому что я реально карту не играл, чтобы времени не было, обзор делать надо, а затрачивать карту, чтобы все эти баги прочувствовать на себе, естественно, я не буду. Но, как бы, надо пофиксить все баги, и вообще эту карту надо кинуть на ДФВЦ, чтобы люди э, с большим усилием ее позатрачивали, потому что она, я так понял, э, она очень, э, как сказать, э, ну, и она может раскрыть себя в, в качестве роутов, но <coughs> на FPS капе особо люди не хотят заморачиваться, хотят почилить, и вот это все. 3, Ой, э, это значит, я спасил, спросил, я спросил, в... was... ёпта, я спросил врифа, в вриф, вриф, вриф, вриф, вриф, вриф, вриф, вриф, вриф, как правильно, вот, ну, нашего, в общем, тоже заморского коллегу, <клышленный кузов> послушаем, что он сказал. fan 1 style, focus on weapon fundamentals in combo run is just really good. Hardest part for me was the initial rocket stack, my timing is always bad with those, maybe it's my PC though ye let's go with that. Other things I noted from this map, double jump item can be tricky to time, rocket section was hard to max out for sure, and last room was relatively easy but again hard to max out. It is crazy watching these demos back at what people come up with. Overall the routes were fairly similar apart from crazy guys trying 3PGBS in a row. A night with his double-dipping on the speed boosts I think the pots by was essential on the slick section example Lankoloi had probably the best section there still I am puzzled at the time games from this map you'll go study SARS of Charkin and Moscow now gg gg ну то есть опять же карта в целом понравилась многие вещи как он сказал сложно замаксить то есть для минмакса там условного эта карта достаточно сложна, поэтому Иксас говорит, что надо ее на ДВВЦ, чтобы люди прям позадрочили. <coughs> вот. И, э, в общем-то, <coughs> некоторые спойлеры по поводу роутов. Но роуты... На, ну, на этом все. <coughs> Весь бонус <coughs> закончен. И давайте топ-20 также посмотрим, я думаю. Я думаю, мы вариа много вариаций увидим. В 3 как всегда, будет сюрпризом ЦПМ особо сюрпризов, наверное, не будет Но посмотрим Ладно, в общем-то, Волканоид, 1.09 Так, а ракета А А Я понял, мне, думаю, показалось, что ли что там квад дают? Нет, на самом деле, ВК3 дают квад. Это плюс, конечно, здесь у нас платформа. Зачем? то есть jump. Ну, я могу ошибаться, конечно. Рампы все подогнуты под ВК-3, что очень приятно. Ну, если бы они не были подогнуты под ВК-3, тогда я не знаю. Ну, это ВК-3 бы невозможно было играть просто. <coughs> Неплохие ракеты с там Долетает. А, ну, вот так, да. То есть, возможно, человек вверху кнопку даже не видел которая толкает тебя вниз, но ничего, ничего страшного. Так, и сту 107 демки длинные. Да, и дают одну ракету сквадом. Не знаю, давали бы в ЦПМ одну ракету сквадом также. И в этом в этом случае я не знаю зачем тут такую развилку прям делать. Иногда, может быть, думаешь просто, что э, вот, если я оставлю тут квад, то люди сразу карту сломают, что-нибудь что что что там придумают, так и пусть сломают, ну, в плане, они дальше первой комнаты карту не сломают, им в любом случае надо идти наверх за медкитом, потому что квад там, грубо говоря, на одну секунду. В других случаях, если даже они не сломают Ну, подинамичнее, с квадом повеселее будет смотреться Зачем делать... Зачем усложнять просто искусственно жизнь CPM игрокам, а выкутришникам давать квад Давай выкутришникам тоже-то 2Х Тоже сверху кнопку не стрелял Это так, опять же, это такие, типа... Ну, не то что... Это, это не придирки даже Это я просто... Я просто знаю, что пил. Пиву... Способен сделать хорошие карты У него есть классные карты Возможно он это все сделал по советам там, Своих коллег из FPS Но для пива возможно окажется секретом Коллег не всегда стоит слушать Меня тоже не всегда стоит слушать Я не к этому В общем хорошая демка Комполомус 1.04 Ну тут во многом Опыт игры, а, две даже, да? Две ракеты, все, я все заметить никак не могу Тут во многом опыт игры в маппинге решает Потому что если мы посмотрим карты там Жана, Эффекта, карты Бенза То есть любые, карты почти любого игрока, кто играет на топ уровень Они все как бы, ну, они все замечательные, так, грубо говоря, да Понятно, что есть где-то удачные, там, неудачные Но если мы посмотрим карты Бенза, э, карты Эффекта Которые, они как бы простые, но все равно, если ты хочешь на них сделать какой-то э, красивый тайм, ты запаришься Карты Жана, Жан Компы очень классные <coughs> А если мы посмотрим карты Порнстара, который, э, ну, я не, не скажу точно, тоже сверху не стрелял Если мы посмотрим карты Жана, ой, Жан, говорю, Порнстара не хочу ничего против Порнстара сказать Так, кстати, у него карты, конечно, классные Но они все преимущественно очень простые Вот прям очень простые И они сломались, эти карты, в плане роутов То есть они поломались конкретно в плане роутов Только когда у людей просто скилл подрос И выяснилось, что у Порнстара там э, Не знаю, ну ну чушь В большинстве случаев, которая просто вот, расплюнуть делается Ладно, э -э, 1.02, от Это ТС Эллиот, скорее всего, да да, да и две ракеты, я быть Но квад, типа Не знаю, ну, я понимаю, почему квад в ЭКУ-3, если что Что там и тайминги, оружие меняется по-другому и так далее, но Можно дать одну ракету с квадом и все Зачем две? Тогда, если, ну, если есть вариант, был вариант с квадом, да ну, ладно, не знаю, ладно, забейте-ка да, так, мысли вслух, мысли вслух Ну что, ну тут нечего обсуждать, я не знаю Да что-то говорит, надо ведь, да? А, научить молодежь, так сказать Мудростям <coughs> Ну все преимущества проходят через джампад Тоже неплохой вариант э, стреля... Отстреливаться вот так в рампу Ракеты поздние Мне кажется, здесь гораздо лучше Можно было пролететь в этом случае Сверху кнопку увидел Здесь не стал стрелять сверху в кнопку, почему бы нет Это вопрос. Она второй раз может быть не срабатывает или А может про это тоже ребята говорили Может она не срабатывает типа если ты два, бы... два раза быстро ее ткнешь в каком-то промежутке времени она не срабатывает Не знаю а, кюбит <клёх> Сейчас, естественно, тоже напишут, что Ой, а э, чё ты позови в гости кого-то там Поинтереснее бы, про карту рассказали Ну, начнем с того, что мне сподручнее одному вообще все это делать изначально Если я зову там всяких энтеров, москалей и так далее Я большинство мыслей, ой воу, воу. хорошая, хорошая я большинство мыслей просто забываю, что я вообще хотел сказать. Это не, не вне зависимости. Знаю я карту, не знаю карту. Для вариантов много в целом. Особенно в CPM, там со всякими даблджампами, вариантов очень много. Так, кнопка сверху, кнопка с, с, с, с, сзади. Ну да, не знаю Ну, тут, возможно, если люди не стреляют в верхнюю кнопку и про нее знают Наверное, я что-то не понимаю Либо Они что-то не понимают Ансельмо 58 Был, кстати, сабминут runner Но не вышел из минуты, поэтому Обманывает, так сказать Так, ууу, Ансельмо Медкид на таунт Замечательно. Воу-воу-воу! Как на широкую пошел. Шир... По широкой, по широкой. Тоже с ракетой наперед, да. Да, с ракетой наперед-то очень классно. Мне такое-то, кстати, нравится. Хорошие, очень хорошие ракеты. Ну, мидкит, я не знаю, посмотрите ДФВЦ Я, правда, не помню, какой Какой это был ДФВЦ? С картой от э, Оранье Где, где с мидкитом Рокетран Вот это была, да, вот это огонь Карта просто, мне кажется, одна из лучших Вообще на протяжении всего ДФВЦ Ну, вообще всех ДФВЦ, одна из лучших И... Ну, я, я, я к тому, что если вдруг вам, вы чувствуете, что я недостаточно рассказал много про возможности с медкидом, что можно роутов наворотить Там столько роутов, что не рассказать, проще посмотреть И тем более мы сэкономим и наше, и ваше время Так, яржеты <клёх> Да, я, возможно, немного ленивый, но Я вообще не особо хотел Давайте начнем вот сюда, я вообще не особо хотел делать обзоры меня попросили так сказать, я не отказался. Так, очень много скорости, очень все динамично, без ракеты наперед, потому что потрачено. О, воу, ракета в слик. Ну, вот это спорно. То есть ты, по идее, если ты не используешь джампад, но делаешь там какой-то 2х, еще что-то. У тебя должно быть два, две причины в данном случае, почему ты хочешь идти именно так. О, использовал кноп... кнопку столкания вниз. Хорошо. У тебя должно быть две причины. Не использовать джампад. Точнее, идти, скажем, не пос... Возможно, он не знал даже, что там джампад. Но давайте скажем, что он знал. И он все равно пошел по верху. Две причины. Первая, у тебя должна быть. У тебя должно быть больше скорости тогда, если ты идешь не через джампада. Так как джампад находится на нижнем уровне, и мы играем, особенно мы играем в EQ3 без всяких дабл-джампов от а рамп, очевидно, что на нижнем, то есть до джампада, мы дойдем гораздо быстрее, если просто будем идти по нижнему уровню. Потому что у нас будет больше скорости. Потому что нам не надо, ну, мы все ракету можем давать просто тупо на скорость. Вторая причина, по которой ты можешь идти поверху, это. Э Добавление каких-то наверху ракет Которые тебе позволят По-другому себя позиционировать Это две главные причины То есть если у тебя Если тебе не выгодно по позиции даже Идти через верх Но через верх, допустим, быстрее И ты не знаешь, как дальше Развить эту, этот роуд То, ну, не, не иди через верх Потому что это невыгодно Так, IDM56.8 Я немножко, наверное, подзапутался но, надеюсь, идея понятна То есть, если особой выгоды нет, что-то делать, этого делать не надо, естественно Так, не стрелял в кнопку а... Не знаю, ну спорно, она дает все-таки касать скорости Даже если ее всю потеряешь, так через... через секунду То ты эту секунду как минимум будешь с косарем скорости Ой, Диэма, тоже классные карты, кстати. Вот, через джемпад, то есть... Вот, например, 2х. Классно. Ну, через джемпад самое быстрое, должно ну, быть, мы... По идее. Вниз не стрелял. Точнее, вниз, вверх, вверх не стрелял. И опять них вверх не стрелял. Возможно, там получается так, что если ты стреляешь, что ты кулдауну не получая, ну, не, не проходит у тебя как-то кулдаун, еще что-то. Но, видите, Enter тоже занятой, отправляет. Я вообще даже я, я даже как Enter не играю. Типа, я еще меньше играю. Так, э -э, проки. 54.9. проки <кхởи> <кхởи> <кхởи> <кхởи> <кхởи> О, давайте сразу рассмотрим вот это вот. Вот это вот попытка быть про игроком от прокипопа. Смотрите. Те, кто знает, уже понял, так сказать. Значит, ты стреляешь с машингана. Зачем это делается? Мы в каком-то из обзоров это уже обсуждали. Но давайте еще раз быстренько повторим. Ты стреляешь, ты спамишь машинган. Чтобы, когда тебе дадут ракету, ты ее сразу же отстрелил. То есть без всяких задержек. Потому что здесь в целом важно. То есть, ну, ну, тут тайминги так, такую роль играют, что тебе нужно ракету выслить э, как можно скорее. Как бы сразу после того, как ты ее получишь. Прокипоп спамит машинганом. <coughs> у машингана... Ну, ну, все мы знаем, когда, например, ты ракету стреляешь в момент, когда у тебя ее отбирают, то у тебя все еще проходит кулдаун этой ракеты. То же самое происходит здесь. То есть, если ты стрельнул в момент, например, перед... Четко перед триггером у тебя кулдаун машингана проходит, и ты получаешь ракету позже. Возможно, здесь это так не работает. Ну, в плане, это не критично, да? Но это не хороший знак. Чтобы такого не происходило, нужно брать оружие без кулдаунов. А это у нас гантлет. То есть, если мы стрельнули наверх в кнопку, и сразу же переключились на гантлет И просто спамим гантлет Тогда это намного эффективнее Возможно, про кипоп об этом не знал и Я открыл ему сейчас глаза Ну что ж, рад помочь в таком случае Это даже Весп делал где-то, по-моему, с, с, с, с гантлетом А у них ракета тут есть или что? Я что-то не, не это, Я все не успеваю понимать, почему они не стреляют э, ракету наперед. Там как раз скорость такая. Прям все отлично. <как> <как> стрельнул туда-сюда, стрельнул туда. Да нет, вот по кулдауну все, в принципе, проходит. По кулдауну все хорошо. 54-9. Ну... Хорошая демка, чистенькая, несмотря на то, что спамил машинган. Но, ну, возможно, по незнанке. Бывает, ошибся человек, так сказать, ничего страшного. Тоже машинган спамил Ну, Enter я сомневаюсь, что он не знает Возможно, если Enter спамил, скорее всего Либо ему... <со> Зная Enter, либо ему лень переключать на Гантель, маши... на Потому что это дополнительную кнопку надо нажимать Либо просто здесь пофигу И ты просто хочешь выстрелить С другой стороны, зачем тебе стрелять сразу? Ты можешь... Ну, то есть... Ну, короче, ладно Здесь, да, вот, ракета наперед Короче, спорный момент, посмотрим но, по идее, надо Гантли там такие вещи делать. То есть я. Я не отрицаю, что здесь это, возможно, вообще не важно. И люди просто для удобства так делали. Но я, как обзорщик, так сказать, обязан об этом упомянуть, чтобы другие люди, в принципе, понимали, что происходит. Воу, воу, воу, воу, воу! Ракета в никуда! Но это бывает. Это бывает. Так, приближаемся, я так понимаю, к топ-10, да? 3. 3, 3, да, прям четко 10, да? 10 место. Лена, а это 10 место, дай-ка я перепроверюсь. Да, ля. 10 место. Так. <coughs> ну, в УК3, мне кажется, интереснее гораздо играть. С Меткитом. Потому что у тебя как-то побольше вариантов Они же, а там же дают две ракеты, да? Они используют одну, и в итоге у них вторую отбирают Не, а вторую они перед циком используют, я понял Все. Ракета не очень получилась, ракета куда-то в, в полу в молоко, так сказать, кинулась Но это бывает, это ничего страшного А -а -а. То есть кнопка не реагирует на ракету? Это вот так вот происходит? Пятый Ак фейз, Йоу, фейз. Сколько играл? Сервер тайм. Две минуты. Классно. Ну, я не уверен, скажем, что это как-то... Это как будто там были какие-то выстрелы ранее выстрела, то есть они ни к чему не привязаны Я не уверен, что Фейс вообще смотрит наш обзор, поэтому нужно Я думаю и по-русски Хорошая ракета, очень много сорси, ракета наперед Словил но неплохо, скажем Можно, конечно, и получше Ракету от рампы не стрелял Но стрелял, в принципе, хорошая ракета От Слика получилась Ракеты хорошие, у Фейза все, все в порядке В плане механики, я так подозреваю Ну да, то есть Либо кнопка не реагирует на хороший, хороший, кстати, финиш, надежный очень Либо кнопка не реагирует на ракету Что очень странно Почему бы ей не реагировать на ракету Либо Я не знаю Либо она не реагирует на ракету Думаю, больше вариантов нет Так, степ 51.1 Ну, не знаю, странная вот эта ракета из трубы. Как-то ее по-другому надо стрелять, либо что, не знаю. Выглядит странно. Так, 2х. Замечательно Хотел стрелять вверх Видимо, передумал Ну, у ракеты Да, там одна ракета Она в молоко немного улетела Но в стену Ну, нормально Видимо, пойдет Раз такие демки отправляют Видимо, ну, пойдет Как бы ну, карта сама по себе, я думаю, для людей Карта не самая простая, поэтому, наверное Как прошли там, если даже какие-то Косяк на финише, ну и слава богу, главное Прошел, и, и ладно Так, бридж 58 29 баксов Ну вот, типа, люди даже не спамят ничего вообще И нормально проходит, не знаю, в чем типа, Понты", типа, смотри, ля, смотри я ракету стреляю раньше ну, точнее, если ты стреляешь пораньше Она пораньше прилетит, как бы В пол, и ты пораньше отстрелишься Но, с другой стороны, если здесь это не настолько критично То и, как бы, ладно Давайте, давайте отпустим уже эту тему Так, прям через верх Прям вот с под подсебяшечкой Сколько скорости, ля какой Ля как делает Вверх не стреляет не знаю... Возможно, да, если ты стреляешь наверх, у тебя просто настолько много скорости, что ты не успеваешь наверх забраться И поэтому дешевле не стрелять наверх, видимо, а отстреливать себя вниз, как бридж сделал Но не знаю, посмотрим, я доверяю там, вот, вот, вот, троим людям я доверяю Не я не доверяю, я Кету доверяю И вот э, Дельте, Ксасу и поезд доверяю, хотя у Дельты тоже бывает спорно, по-моему Ну и Диману я, в принципе, тоже доверяю, Диман, Диман, доверяю теперь посмотрим да его ваку... а в q3 быстрая ремарка к тому что я сказал ранее быстрее выстрелил быстрее она упала и вот это все мы играем в q3 у нас смысла как вы Спамить что-либо, в принципе, нету, кроме как плазма, я так я думаю. Я, я не знаю, даже, даже плазма, наверное, не стоит, не надо. Потому что пушка достается с кулдауном. Она не мгновенно, это делается, спам этот делается для того, чтобы, когда пушка, когда играешь в CPM и пушка мгновенно достается, ты сразу с нее стреляешь. Это делается в CPM Я, видимо, я затупил. Поэтому в eq 3 это, короче, имеет еще меньше смысла, чем я тут нарассуждал. Поэтому, ребят, если что, в eq 3 это вообще понты голимые просто. Так, сразу ракетку использовал, ты есть засейл, ракетку использовал там Еще одна ракета, ракета наперед Ой, ну слабенький подъем Слабенький подъем 2000 С плазмы врезался, с плазмы продолжает ракетой. Да, да, вот это, ну это выглядит качественно Ну, не знаю, то есть, тут как бы ракеты не самые перфектные были на финише, и Диман сделал, не знаю. Тогда, ну, надо стрелять вверх, иначе, типа, ну, медленно получается, иначе. Молодец, Диман, хорошая демка. Кет, хопа, хопа. Я не знаю, ну, то есть здесь, ну, в 3 можно среагировать на то, как тебе дает оружие. И можно зажать кнопку выстрела в момент, когда, тебе, когда начинается анимация а, не, а когда начинается анимация, тебе даже реагировать ничего не надо Ты ее просто слышишь, когда тебе дают оружие И это, ну... Кто-то, может, без звуков играет Ну, тогда ладно, я могу, так сказать, это... Ну ладно, ну это не важно, короче Оно просто ни на что не влияет Спамишь ты, не спамишь, в эк вообще пофигу Хороший, очень хороший роут Ну как, ну не роут, а скорости Скорости качественные Ну вот и залетаешь, у тебя даже, у тебя даже... Потому как кет влетел, ты даже Еще быстрее даже можно влететь Не было 49.6 Или не было, как правильно, не было ну, Вообще анимации нету Стар. А почему анимации нет? А это легитимно? Вы, вы, видите анима... Вы, я, не, я не вижу анимаций. Почему они достаются, как в CPM? Просто мгновенно. Ну да, ну это не Булу с читами там играет. Либо у него версия, может, какая-то древняя. Либо еще что Ну, не знаю Тогда, типа, если ты не стреляешь вверх, то делают 2х в рампу вниз, типа, ну, тем более там квад Не знаю, блин, так это, какую то какую-то чушь, по-моему, делают Так, Poison, 49.5 почти Поздравляю, стоп-3 Poison, мистер Poison, почет и уважение старичкам Интересный спот для ракеты Даже вот так вот Ага. Кнопку не стрелял там. Возможно, она просто типа мешается или еще что Может она в UK3 не нужна, потому что ты с этой скоростью ничего не сделаешь. И можно, типа, лучше лайн-ап себе сделать. Ракета наперед. Очень качественная ракета. Ну, а от польза на другого не ожидаешь, если честно. Так, так. Так, так. Так. Старая школа ракет подъехала. И тоже без верхней кнопки. Не знаю. Ну, финиш медленный. Финиш медленный. Не знаю. Слушай, ну... Ничего против поезда не имеют. Ну, Три секунды. Это чем то говорит, это начал то говорит. Ну где-то. Сейчас посмотрим. Вот сейчас самое интересное начнется. Вот сейчас роуты, А тут еще полсекунды. Типа, ну ладно, не пол, сколько? Ну ладно, неважно. Сколько там? 800 типа. Так, ну пока ничего необычного. Хорошая ракета, хорошая скорость. Все качественно, все хорошо. Что у нас происходит здесь? 2х. Не знаю, 2х, по-моему, вот этот он какой-то вот ты, что с 2х у тебя такая скорость, что без 2х у тебя такая скорость. Как-то оно. Стреляет вниз, стреляет в бок. Вот! И зали... И прямо вот он, и вот он, финиш. И вниз, и в бок можно стрельнуть. И вот тебе дофигища скорости. Почему нет? Так, ну и дельта первое место. А, ну да, здесь стоит отдельно сказать про старт, что там. Я не знаю, как было потещено в целом, но э, там нужно тебе, короче, ты не можешь просто делать circle и бежать, потому что, когда идет речь про тайн, непосредственно про, типа, фреймы, тебе нужно начинать падать в эту дырку как можно скорее, чтобы ты этот, этот рокет подобрал как можно скорее, соответственно, его выстрел как можно скорее и все как можно скорее, да? О, здесь просто больше скорости. Тоже 2х. Вот, этот 2Х уже видно, ощутимый, да, то есть он 600 оттолкнулся Возможно, просто у Ксаса не получился 2Х Ну да, вот все, не знаю, все тут по таймингам нормально Тут даже можно еще быстрее этот финиш сделать, чем у Дельты, потому что Типа он прям потолок, ну то есть еще оптимизировать можно Ну, собственно, как и сказал... ...э, Ксас, что эту карту просто надо, Ф, Ф, надо ФВЦ пихать, Чтобы ее люди прям позадорчили И замаксили Но я в принципе соглашусь С Ксасом, почему бы и нет В общем, ладно э -э Приходим к ЦП. в ЦПМ В 3 очень классные демки Почти все одинаковые, ничего страшного Надеюсь, ЦПМ у нас будет не так одинаково Уже 45 минут обзора 38,4 Почти Хендри Топ-20 занимает, смотрим, топ-20 напоминает Делать 2х Ну, здесь без 2х делать нечего, поэтому там в любом случае 2х <coughs> По-моему, медленно вот это вот все делать Дважды прыгать на рампу Хорошие скорости Хорошие даблджампы, хорошие ракеты Качественно, можно было бы еще одну впихнуть, если честно, на ракету чем бы и нет Без боковой кнопки Теперь мы знаем, что в, бок... в ЦПМ тем более надо боковую кнопку стрелять Потому что она тебе дает бесплатно тысячу скорости Бесплатно Бесплатную скорость всегда надо брать 382, хэй, язи. То есть вот тут в ЦПМ уже имеет смысл поспамить гантлет Спамить Машинган, как я объяснил ранее, смысла мало Надо спамить Гантлит. Тоже, по-моему, ну... <coughs> То есть, они сохраняют ракеты, чтобы эти ракеты использовать там Но, как нам Москаль... Вот еще одна ракета, да, которую не сделал хендри Или Хендрай, я Хендру ну, финиш не оптимальный, но зато сейвовый. Просто пострелял и финишировал. Почему бы и нет? 37.5. Крэйзиал. Крэйзиал. Но пока что никто не спамит э, там. Пока что все просто стреляют. Потому что здесь, в принципе, не сразу, не сразу попал в кнопку. Это сразу рестарт. Потому что чем раньше ты получаешь 1200, тем, естественно, быстрее. Сделай граунд все в порядке, двойной прыжок на рампе Очень много скорости вот джамп По-моему там ракета не особо прилетела В эту рампу, очень-очень красивый Очень красивый Так сказать, мувмент В этой комнате Ну и ракетами еле-еле-еле Добрался Не было, 37.5 Чуть-чуть перебил Кразиала я не знаю, может они что-то спамят. Но как-то оно не, не видно, что они что-то спамят. Ну это не все, большинство э, типа сохраняют ракеты, чтобы при выходе их отстрелить. Но у нас там есть плазма, а это значит, что мы можем ускорить себя до. И делать граунд бусты, что как бы звучит намного, э, намного оптимальнее 37.4, очень плотные тайм, очень плотные Во, во, бля Вот Кто пропустил, пересматриваем демку Enter еще раз Не мы пересматриваем, а вы пересматриваете демку Enter еще раз и смотрите, что значит спамить гамлет, если вдруг вы пропустили вообще все. Ну, не знаю, ну спорно, спорно. Но Энтера редко видно, кстати, там, в Дискордике. Но он, он говорил, что будет работать, что он занят. Я тоже, в принципе, занят. Я ничем ребятам почти не помогаю, я, в принципе. Если карта классная, я, конечно, на нее потрачу больше времени. Но здесь тупо времени даже не было. В риф Rife 37.4 Тоже спамил гантли Ну, все, любой уважающийся человек В таких ситуациях спамит гантли Ну или не человек, дефрагер Да? А! Ты вообще скипаешь ракеты и у тебя нет здесь ракет Потому что ты идешь по более узкой траектории Ты не берешь триггер Поэтому у тебя нет выбора, кроме как стрелять ГБшечки с плазмы. Ну, ракеты могли быть и получше. Ракеты слабенькие получились. Но там... Э, за... Тут, тут много зависит от того, сколько ты карту наиграл. Потому что, опять же, как я говорил в прошлый раз, у каждого нормального, уважающего, уважающего себя дефрагера, а не человека, да? Как в комментариях э, пометили. Должно быть несколько путей, так сказать, несколько вариантов происходящего, чтобы тупо не зафакапить ран. И в этом случае, вот особенно вот этот выход на рампы со слика, на, ну, на рокет-комнату, на там нужно прям наиграть, наиграть, наиграть, чтобы тебе примерно понимать, то есть ты слился вот тут так, значит тебе дальше надо действовать вот так, там такие углы, такие прыжки и так далее. То есть это, это тупо наигровка, это надо запоминать как... как типа, себя вести в этом случае, потому что отклонения, они могут быть не самые критичные, да, то есть ты чуть-чуть там меньше скорости получил или у тебя чуть-чуть спейсинг другой стал. Это не критично в целом для времени, потому что секцию можно пройти очень там, ну, секция может не зависеть там от того, получил ты 50 упсов больше или меньше. Но при этом это все может тебе зафакапить, потому что если ты играешь Тупо вот как робота одним и тем же путем Никак не варьируя свои Движения, то это Очень негативно в целом сказывается На том, какое время ты тратишь на карту Потому что если у тебя нет вариативности То Ты играешь карты Очень долго, я подозреваю, очень долго Ну, нужно быть очень гибким, играть Все физики, все пушки, все стрейфы и так далее Ладно, это мы Так сказать, увлеклись Лирика, лирика, фейза Фейза я хочу пить, я хочу в сходить в бафрум. Но придется терпеть, что поделать. Надо было ходить в бафрум перед обзором. Через рампу. Ну. Почему бы нет, да, но мне кажется, это настолько нестабильно через эту... Ч через джемпад, в смысле. Финиш неплохой, финиш. Финиш неплохой. Так, вход с 37.2. Возможно, через э, джампат. <coughs> Быстрее всего. Но мне кажется, этот джемпад вот так подставляет. Вот э, тоже, значит, без... Э... Без ракет, просто с двумя ПГБшечками А тут можно три ПГБшечки сделать, я не знаю Там КС, Ксас, ой, не ксасом Райф Говорил, что три, три ПГБ у кого-то Ну, там три, прям просится Я не знаю, почему Ксас не сделал три Ну, в смысле, может, он и сделал Я еще не смотрел его финальный, так сказать, результат но три там прям упрашивается Хорошая дэнка, хастовары, молодец, аурм Ну вот с память машинган это нет. Мы говорим такому нет, это телетанство, так скажем. Мы говорим с память машинганом говорим нет. Раз и все. Ну и, ну и хватит с тебя, говорит. Еще посликать умудрился, что в принципе, наверное, не так важно было. Через рампу. 2 500. Ну, 1900 на вход. Плюс траектория. ну пока у Фейза самый такой оптимально быстрый финиш. Через джемпад. Да, все отлично. С газа 36.9. С газа. Тоже спамит машинган. Ну, здесь еще раз. Повторюсь, да, то есть в ЭКУ-3 это вообще бесполезно Но, тем не менее Возможно в ЦПМ Раз-два Нет, третьего нет Возможно в ЦПМ Просто Не так критично То есть тебе нужно выстрелить как можно быстрее Но ты можешь и машинганом Поспамить, от этого ничего не потеряешь Но опять же повторюсь Чем раньше ты выстрелишь, тем раньше она приземлится 36,9 Отлично Фрости 36,7 Из Финландии Интересно хорошие, хорошие, ля какой, ой, заскимил стену, ой, полетел не туда, ой, блин, вот это, ну это, конечно, подляна вот такие вот секции, они прямо, они раздражают иногда, потому что если ты на рампу, если ты заскимил стену после рампы, тебя просто уносит куда-то в сторону, типа ты, ты не отталкиваешься от этой, ты не сбрасываешь себе Координаты мгновенно, ты скимешь и продолжаешь, типа, тебя сглаживают типа, координаты Ну, короче, бред Это, это соболезновое, такое бывает, конечно Пузо <связывая> <связывая> <связывая> Взял ракеты Обе-две Угу. Угу. Много скорости. Ну, бывало и побольше. Но в целом. Выглядит неплохо. Ой, финиш какой медленный. Ой. Бе. В пузу говорим бе. 361. Ширасаки из UK Тоже спаливаем Шинган. от себяшечка. но пока все одно и то же, да? я не знаю. Ну я не буду так, сказать, комментировать особо. Финиш хороший. Финиш хороший. Так, Ланколоя. Ланколоя у нас отмечал, по-моему, Райф. У него самое большое было сообщение. Что он прям какую-то там вот красотищу сделал. А, вот это под себяшком, наверное, вот это имел, 2400. Ну, не знаю, вот если бы... Блин, не знаю, вот э, карта, по идее, очень, да, динамичная. И видя, как клан проходит, у меня прям напрашивается мысль о том, что нужно после туннеля с плазной, нужно просто сохранять дальше человеку скорость, и пусть он летит на все четыре. То есть расширять, возможно, следующую секцию после телепорта. Делать его под большей скорости И просто, типа, вот, да, налети Вот тебе скоростная карта Тогда было бы вообще, наверное, прям огонь Так, про кипоп 35.3 Раз, два, три Отлично, три 3 буста Ой, рок э рокер-секция Не очень получилась Но это бывает, как известно Финиш неплохой Финиш неплохой Так, Найт тоже что-то учидил у нас По спойлерам, судя по всему Мы знаем, так сказать 35-1 О, о, -о, -о, -о, -о четыре, один буст, такие читы и один буст, Найт, я не знаю, ну, что ты расстраиваешь ты меня сразу, под себяшка через, ой, ну это, блин, ну это я не, эта приза оригинальность должен стоять. А у нас стыд приз за оригинальность Найт У нас ничего не стыд Нас ни у кого не, не стыд Не дают оригинальности больше Вот валидаторы Так, если кто-то будет смотреть Из валидаторов А кто-то будет Я надеюсь Найту еще раз смотрим Великолепная демка Приз за оригинальность Если мы... Ну, если дальше ничего подобного не будет А валидаторы, наверное, знают <laughs> Будет или нет Но использовать две Кнопки Ну, здесь, конечно, чуть-чуть, так сказать, жиденьким поддало, да, что один бус его, но ну, ничего страшного. Здесь, значит, что происходит? Мы стреляем. Главное, не заскимить эту стену дурацкую. А он, кстати, по-моему, заскимил его, понесло. Его, точнее, ну, срезало ему. Он стреляет раз, нажимает медкит. И стреляет второй раз. Но это надо делать немножко быстрее, потому что у меня вторая ракета, как вы видите, дала 200 всего псов, а это очень мало. Это опореще делать. Ну, то есть, не то, что опореще, это тайминг получше чувствовать. Ну и финиш тоже мог бы быть немного получше, блин, что-то в нос говорю. Ну, Но очень качественно, очень качественно. Так, Рейн 34.9. Раз, два, три. Ну да, с Джомпадом. Возможно, можно что-то очень дикое сделать, там, потому что, в принципе, скорость тем больше, но там сложнее немного Повыруливать, так сказать Так, москаль у всех, у всех там фрейм за фреймом почти Москаль Третье место, поздравляем тебя, москаль Ну да, не знаю я, я настаиваю, в общем, не знаю, как там Валидоторы, да, сделают Если кто-то увидит Я настаиваю на На импрессиве Найту, прям настаиваю да, через рампу. Да-да-да, вот две. Ну, и тут широковато получилось. Можно поуже. Но да. Да, вот. Отлично, отличная демка. Можно получше. Овчаркин 38. Да, 34.8. два, три. Не знаю, тут, тут вот там три ПГБ, они очень, они очень такие, типа спорные, в том смысле, что там скорее всего надо первый делать не в полную силу, чтобы третий тебе дал получше лайнап и побольше скорости. То есть там, тут получается как, если ты делаешь два быстрых, ну два сильных ПГБ, у тебя третий как бы особо и не влазит, и ты там, ну, его не весь делаешь, там, на половинку, вот на полшишечки этот третий буст у тебя получается. Топ-2 в чаркин, поздравляю. Иксас, первое место, поспамит перчатку как, э, на любой уважающий себя дефрагер, так сказать, который знает теорию и принимает, э, по, использует теорию на практике, так сказать. Ну, вот, типа, раз, два, и третий у тебя, ну, у тебя третий даже не влазит, то есть там надо либо первый как-то по-другому делать... Либо там вообще, ну, там надо, в общем-то, посидеть и немножко по поебаться, так сказать, с этим ПГБ, потому что там можно прям, мне кажется, очень много скорости заиметь. Чисто вот с этих ПГБ можно прямо очень сильно себе улучшить жизнь на карте. Ну, собственно, э, роуты у трохайдер, трохай, трохайдеров. Т Трохайдеры! Ура! Новое слово, Трахайдер! Что, в принципе, э, логично. Роуты у нас у всех одни, э, у fps другие. Странно, что в этот раз не поиграли. Гоблин с базом, два дружочка-пирожочка. Но ничего страшного. Не поиграли, ну и как бы не очень-то и хотелось. Э, поздравляем к и Дельту с первыми местами. Поздравляем к Стоп2, а также вк 3 То есть человек занял первое место с пм и второе место вк 3 Отчет и уважение. Пойзон могло быть побыстрее, но тоже третье место весьма неплохо. Почему бы и нет? Москаль третье место. Поздравляю. Овчаркин второе место. Ни в коем случае не пропустил тебя. Братик, так сказать. Брат. Второе место. Овчаркина тоже поздравляем. Ну и всего отправило не особо много демок. Антон Петрович 4 минуты. Естественно, мы смотреть-то <смотк> не будем. Ты уж извини, Антон Петрович, мы топ-20 смотрим. Ну и тут -то на Эдик тоже 4. свое фи, мне кажется, они так свое фи выражают, что типа они просто, ну, тест, видимо, тест отправлю. Ну, эффект точно, наверное, тест какой-то отправил, типа 4 минуты. А это... Не, я такое играть не буду, отправлю вот это. Ну и ничего страшного, отправил для количества, почему бы и нет. А, главное, что мы эту демку не смотрим. <laughs> это, сам... это все, что меня волнует. А, ну и все, Собственно, что тут сказать. А, все молодцы. Всем спасибо, всем удачи, увидимся на обзоре четвертого раунда, на котором мы будем давать очень э, неоднозначные комментарии по поводу творения Биатрикс и Аймура, где есть дробовик, между прочим. А вот кто, кто из маперов бомж с этим дробовиком, мы узнаем в следующей серии. Всем пока.